Нашу позицию воспринимают с большим уважением, у нас много идей, много предложений, которые в, в конечном счете становятся предметом международного договоренности. Елена, что, подумайте, что вы делаете, потомки.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 которые занимают а, не самые последние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 He-he-he-he-he-he-he-he-he! <laughs>